Всем привет! Как дела? Как настроение? Как выходные проводите? Ой, не поверите, у нас прям ух, конкретная зима, вообще уходить не хочет. И Интересно, как у вас с погодкой? Пишите, задавайте свои вопросы в комментариях. Ну а сейчас анекдотик. Приходит дед на избирательный участок, подходит к одному из членов комиссии и спрашивает. Бабка-то моя, расписываться?" Ой, дедушка, сейчас, сейчас посмотрим. Да, вот, расписалась, да. А что вы вместе не живете? Ой, да понимаете, бабка как 15 лет померла, а каждый год приходит и расписывается. А я ее ну никак застать не могу. Спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.